Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, дорогие ребята, сегодня у нас рубрика детские библейские рассказы на английском. Дорогие Друзья, продолжаем изучение детских библейских рассказов на английском. Итак, давайте начнем. Это Давид. Давид был другом Бога. Когда он был мальчиком, он пас отцовских овец. Приступаем к первому предложению. Это Давид. Как это будет звучать на английском? Время настоящее. Глагол должен быть глагол «из». То есть глагол быть. This is a David. Это Давид. Давид был другом Бога. Время какое? Был другом Бога. Прошедшее. Значит, глагол быть должен в прошедшем времени. David was a friend of God. Of ставится там, где можно поставить вопрос. Кого чего? Другом Бога. Кого чего? Friend. Of гад когда он был мальчиком он пас отцовских овец отцовские овцы что это такое? это принадлежность значит должно быть фазе к нему добавлено через запятую s это принадлежность «С» говорит. это говорит, что это, это есть глагол быть отцовские или принадлежность. Находиться, быть, принадлежать. Итак, это, это предложение будет звучать следующим образом. Когда он был мальчиком, when he was a boy, take care, это буквально означает присматривать, что делать. He took care, это время прошедшее, он присматривал of his за своего his или его father's sheep отцовскими овцами или отца овцами. Это принадлежность. When he was a boy, когда он был мальчиком, he took care он присматривал of his father's sheep. Он присматривал за отцовскими овцами. Видишь ли ты рядом с ним его арф? Он писал прекрасные песни, чтобы показать Богу, что он любит его. Итак, начнем с первого предложения. Видишь ли ты рядом с ним его арфу? Арф Арфа – это музыкальный инструмент. Время какое предложение? Настоящее. Как же сформулировать? Значит, мы начинаем с модального глагола. Can. Can you see? Можешь ты видеть? His have beside him. Beside это рядом. Him его. Can you see? Можешь ты видеть его арфу beside him? Рядом с ним. Он писал прекрасные песни, чтобы показать Богу, что он любит его. Писал время прошедшее. Как же будет это звучать на английском? Он писал прекрасные песни. He wrote, или создавал, made beautiful songs прекрасные песни никакие, чтобы просто показать Тушоу Богу God he loved him как он любит его he, он, loved, любил him, его, то есть Бога по-русски оно как он любит Бога, можно сказать показать Богу сочинял песни чтобы показать Богу, как он любит его вроде в настоящее время но в английском должно быть согласование времен. Если он писал, he wrote, то значит он и любил ее. Значит будет не просто he loved him в конце, а будет he loved. Время прошедшее. Согласование времен на английском. Многие из этих песен вошли в Библию. Они называются псалмами. Как мы скажем, многие из этих песен вошли в Библию. Можно заменить его. Время настоящее. Значит, заменяем, поскольку множественное число, глагол быть, э, в настоящее время это «а». Many of his songs, многие из его песен, «а» есть, «in the Bible», есть в Библии. Они называются псалмами. Они they есть а called они есть называемые или они называются the psalms псалмами. Дорогие друзья, давайте переведем следующее предложение. Что сочинил Давид на английский язык? Предложение вопросительное. Как оно будет звучать? Раз что? Значит, на первом месте будет в вопросительном предложении в английском языке слово что. По-английски это вот. Время прошедшее. Сочинил Давид. Значит, должна быть частица did. Это прошедшее время. Вот did Давид make. Что сочинил Давид? Или что сотворил Давид? Или что написал Давид? Можно и так даже. Вот did David write? Write это писать. Поскольку есть частица did, то глагол в предложении вопросительном не меняется. Вот, например, make, это, и made в прошедшем make это made в прошедшем времени. Make это made в прошедшем времени. Но поскольку в вопросительном предложении есть частица did здесь в предложении, в вопросительном предложении глагол основной не меняется. Make будет изучать как make. Если писать, вот did Давид э, написал. Что Давид написал? Значит, написал, слово будет тоже не в прошедшем времени, потому что э, в вопросительном предложении стоит частица did. What did David write? Или What did David make? Дорогие друзья, давайте ответим на вопрос Что сочинял Давид? Он сочинял прекрасные песни, чтобы рассказать Богу, как он любит его He wrote Он писал или сочинял Beautiful songs, прекрасные песни чтобы рассказать или показать. To tell или to show, показать Богу, God, что Он любит Его. He loved him. Loved – любил Его, потому что согласование времен. В прошедшем времени нужно ставить. Что такое арфа? Следующий вопрос. Давайте ее сформулируем на английском. What is an heart?